Друзья, всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. В очередной раз, слушая вообще о продукте компании, да, о возможностях, которые сегодня есть. Я благодарю Вселенную, что имею возможность находиться здесь, сегодня и сейчас, потому что, друзья, это уникальное предложение сегодня, абсолютно для любого человека. Сегодня можно а, начать бизнес а, просто на том, что вы потребляете хороший, качественный продукт, увидеть свою выгоду для себя и а, начать развиваться. Согласитесь, что это действительно а, уникальное предложение. И как вот Оля сказала, там, верю, не верю, получится, не получится, а я всегда говорю а, людям так, попробуй, а вдруг получится, да, никогда нельзя зарекаться, нужно действительно брать и пробовать. И сегодня это самое подходящее время. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Я хочу напомнить, что наша презентация сегодня, она проходит в рамках wellness-марафона. Для тех, кто не помнит, в начале ноября в, комп в компании вышло объявление о том, что этот месяц, ну, таким является месяцем марафона, да? что же такое за Марафон. Это интересные акции для всех партнеров. То есть в этом марафоне могут принимать участие абсолютно все: и партнеры, и клиенты, и новички, и старички, все, кто хочет присоединиться к нему. Не поздно, даже сейчас. И в рамках марафона у нас проходят интересные вебинары. В прошлый вторник я хочу вам напомнить, что мы послушали очень потрясающую, классную информацию о наших протеиновых коктейлях. И как итог, моя семья стала не только эти коктейли, но теперь и кушать в виде таких классных ПП-десертов, а, и дети сказали, мама, готов всегда такие, представляете, какую полезность я извлекла из этого вебинара. Сегодня у нас второй вебинар а, в рамках этого марафона, и сегодня, друзья, мы будем говорить о детоксе, а, но помимо а, интересных вебинаров, у нас есть еще такие классные вовлекающие штуки, как конкурсы и челленджи да, в рамках этого марафона. Так вот, кто забыл, а мы помним, друзья, что на прошлой неделе в, в соцсети ВКонтакте был запущен конкурс. Кто помнит про этот конкурс, напишите в чате. Я помню, я участвовал. А пока вы пишете, я напомню, в чем же заключался этот конкурс. Нужно было подписаться на страничку компании, да, на официальную страницу компании, написать в комментариях о любой, о, о одном из продукте это может быть там очищение, коктейль питания, коктейль анти -эйдж. рассказать о своих эмоциях, о том, какой результат вы получили, дать советы тем, кто еще не попробовал, да, и, соответственно, было так, что 22 ноября будут подведены итоги. И вот, друзья, сегодня настал тот день и тот час, да, когда как раз-таки мы можем с вами подвести итоги и разыграть приз. А приз будет, друзья, потрясающий. Это фирменный шопер и попсокет компании Армель. Вот такой вот классный подарок ждет того, кто написал самый классный отзыв. Уверена, что отзывы у вас у всех были очень эмоциональные, очень искренние. Поэтому с помощью генерации случайного значения мы сейчас выберем победителя. Я хочу, чтобы вы сейчас а, похлопали в ладоши, может быть, потопали, а, пошлепали и так далее. Давайте создадим вот этот вот ажиотаж. Представьте, что выигрываете вы. Представьте, что выигрывает ваш партнер. А, давайте создадим вот эту энергию. О, вижу ваши эмоции, класс, они передаются даже через монитор экрана. И я сейчас попрошу а, Павла сгенерировать. А, число и мы объявим победителя. Итак, барабанная тададам, тадам. И кто же это будет? Это будет Мария Мохова. Поздравляем вас, Мария! Вам достается приз. Это фирменный шопер и Попсокет компании Армель, очень рада за вас, компания с вами свяжется. Мария, может быть, вы сейчас в чате, если вы в чате, напишите, это я, это я выиграла приз, а мы все аплодируем и очень радуемся вашему выигрышу. Далее, напоминаю. Что нужно сделать для участия? Ага, уже захотелось участвовать в марафоне. Для участия необходимо просто принять участие в тех акциях, которые сегодня есть, и следить за информацией о конкурсах, о челленджах. Кстати, сегодня в конце вебинара у меня для вас будет шикарная новость, которую я объявлю чуть попозже. Вот так вот я вас заинтриговала, чтобы вы до конца дослушали сегодняшний вебинар. И в рамках этого марафона еще есть и акции. Вот вы спрашиваете, как начать? Поучаствуйте в акциях. Давайте я вам напомню, какие акции в рамках марафона. При покупке двух любых пачек кофе, третью вы получаете в подарок. При покупке любых двух коктейлей, из направления Wellness, третий, вы получаете в подарок. Более того, посмотрите последний пункт, четвертый. Если ваш человек, которому вы рассказали про продукт, может быть, он увидел ваш результат от пользования этим продуктом, или его вы угостили кофе, он говорит, Я тоже хочу. Так вот, если человек активируется продуктами направления Wellness, он еще и получает шейкер в подарок представляете как а, здорово вот поэтому смотрите а, вот эти это уникальная возможность сегодня попробовать продукт, если вы не пробовали, ну, скажем так, в полцены. И у вас будет понимание, а что это за продукт, и, собственно, какого он вкуса, как он работает, за что вы платите деньги. И точно так же попробовать коктейль, если вы еще не пробовали. А кто пробовал, это уникальнейшая возможность купить просто этот продукт про запас по супервыгодной цене. Я э, делала несколько акций по кофе, несколько акций на коктейли, и понимаю, что, э, друзья, мне мало, не потому что я жадная, да, как в анекдоте, дайте мне таблеток от жадности и побольше, и побольше, потому что я действительно понимаю, что это очень-очень э, классный продукт, вот. Но э, сегодня мы с вами, э, наша с вами задача сегодня разобраться, что же такое направление wellness, конкретно продукт detox, о чем идет речь, что это за продукт, для кого он подходит, как его правильно позиционировать среди ваших клиентов, партнеров, да, чтобы тоже не сделать ошибок. Ну и, конечно, друзья, я не смогу не затронуть тему перспектив этого рынка, да, а, потому что а, компания Армель это не просто а, производство классных продуктов, которые мы сегодня можем имеем возможность покупать и пользоваться сами, да, потому что каждое направление, оно а, уникальное, и Оля дала сегодня подтверждение этим моим словам, да, но а, мы еще можем на этих направлениях, которые сегодня абсолютно актуальны, которые сегодня а, развиваются на этих направлениях, мы еще с вами можем а, начать свой собственный бизнес и, собственно, зарабатывать. Да, и об этой идее тоже Оля сегодня нам очень-очень хорошо. -очень хорошо и доступно а, объяснила. Поэтому а, давайте разбираться, а, что же такое Wellness а, Detox и почему, собственно, оно имеет место быть у нас сегодня. Да? А, чтобы сразу у вас сложилась правильная картинка об этом направлении и об этом а, продукте, давайте сразу поставим все точки над и и разберемся, что а, wellness это не просто про здоровье, это не про волшебную таблетку, которую вы выпили и стали, например, стройным или выпили и а, похудели, к примеру, да? Это а, философия заключается в чем? А, Благополучие человека, в котором а, сочетаются а, разные кирпичики, это и физическая, и умственная активность, и а, правильный сон, правильное питание. То есть это, в принципе, а, полный такой комплекс, которому сегодня да, а, есть такая тенденция. А, люди именно стремятся к... А, быть здоровыми и соответствовать вот этим всем категориям. А как меня слышно, был какой-то сигнал, что потерян интернет. Давайте проверим связь. Раз, два, три, четыре, пять, меня слышно? Пятерки, все, супер, отлично. Так вот, задачей а, этого направления является а, профилактика дефицита. Состояний человека, мы сегодня с вами сейчас а, разберемся, что же такое за дефицитные состояния. То есть, а, профилактируя их, мы, как следствие, а, становимся моложе, бодрее. То есть, мы еще и делаем такую профилактику а, своему здоровью. Да, в целом, а, на самом деле организм человека это очень умная такая машина, да, и это система, которая может самоочищаться. И я, знаете, я не какой-то там специалист, там, нутрициолог и так далее. Я обычный человек, который встал вот на эти правильные рельсы, которая хочет именно идти в ногу со временем, хочу там дольше оставаться молодой, красивой и здоровой. И, соответственно, я тоже собирала информацию и. Этим с вами поделюсь, расскажу свой опыт. Так вот, есть сегодня мнение а, различных а, врачей, что для организма ничего не нужно применять, что он самоочищается, и все эти а, БАДы, пилюлечки, это все вот маркетинговый ход. А, вы знаете, на самом деле... А, и правы те, кто так говорит, и правы те, кто говорит, что нужно это делать. Я объясню свою мысль, почему. Да? На самом деле, да, организм, он подстраивается под все, но учитывая, что мы с вами живем в такое время быстро развивающиеся, да, мы сами себя губим, ну, различными вредными привычками, кто-то курит, кто-то, ну, я надеюсь, никто сильно много не пьет, вот, а мы не досыпаем, мы живем в каком-то стрессе, да, и все это складывает, дает отпечаток на организм, и, собственно, вот эти вот процессы, они самоочистки замедляются, организм, чувствует себя хуже, медленные идут процессы, и вот здесь как раз-таки мы можем себе помочь именно вот этой программой детокс, чтобы запустить процесс, чтобы облегчить состояние организма. Как вы вот это понимаете, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто вот сейчас поймал вот эту волну и понял, что вот эта баночка, это не просто выпил и похудел, а это действительно помощь организму и помощь такая, знаете, долгоиграющая, отлично, вы вы ставите плюсики, это здорово, что мы с вами на одной волне, а значит, вы уже а, понимаете, как правильно а, позиционировать этот продукт, то есть наша на самом деле миссия, она не заключается в продаже одной баночки, да? мы здесь работаем с вами, а, с людьми на момент улучшения качества жизни, да? возможно, и вот, вот так бы я сказала, вот, поэтому смотрите, как вот я уже сказала в следующем слайде, да, люди сами а, увеличивают нагрузки на организм, и поэтому, поэтому а, такие вредные привычки, как курение, малоподвижный образ жизни, а, неправильный питьевой режим, хронические стрессы, а, все приводит вот в сбой этой системы. А, поэтому, а, что мы можем ощущать, да, вот как понять, что вашему организму а, не вы вроде спите но вы не высыпаетесь а, апатия все время какое-то унылое состояние когда мне ничего не хочется и вокруг вот что-то от вас хотят а, это Несобранность мыслей, то есть вы не можете сконцентрироваться да, на чем-то важном. Это могут быть даже аллергические реакции, которые появляются на коже, раздражение на коже, ослабленный иммунитет и так далее и тому подобное. Не буду перечислять все симптомы, вы их можете, в принципе, все прочесть и сами. Так вот, почему же это присутствует сегодня в Армель, почему это актуально? А, да потому что, друзья, я искренне считаю, что через все те направления, о которых сегодня говорила Оля, мы так или иначе можем влиять вот на эти все процессы, вот на эти все стрессовые состояния, которые, собственно, я сейчас а, перечислила. Каким образом? Элементарно, друзья, мы можем влиять через аромат. Можем? Можем. Особенно с нашей коллекции «Ключи к эмоциям». Вот они, ключи к эмоциям. Если вам сегодня плохо, грустно, возьмите кураж. Если вы, наоборот, хотите уединиться, помыслить, найти какую-то гармонию, откройте гармонию. Если вам хочется семейного уюта, любви, откройте любовь, то есть сегодня это на самом деле очень классное направление, которое может влиять вот на эту а, гармонию и эмоцию, да? мы можем влиять направлением бьюти на состояние нашей кожи, тем самым на красоту и настроение в целом, сегодня линейкой для дома мы можем влиять на а, экологию в том месте где вы проживаете да на самое ценное что у вас есть дом семья и тем самым ä, тоже обезопасить себя и конечно же прием коктейлей кофе а кофе это тоже какая положительная эмоция и плюс еще здоровье для организма да потому что у нас еще кофе и полезный а, так вот я уже неоднократно говорила о том, что детокс – это не просто одна выпитая кружка коктейля, это целый комплекс, да, это целая система. И, в принципе, нам достаточно с вами соблюдать здесь несколько шагов. Это щадящий режим питания, потому что для тех, кто встает вот на эти рельсы правильного питания, да, правильного образа жизни, мы должны исключить, различные там фастфуды исключить сахар в том числе и фруктозу и читайте внимательно составы вот на прошлом вебинаре Оля прям показывала слайд на что обращать внимание потому что иногда в составе мы видим такие сахарозаменители которые страшнее чем, чем бы лучше ты вот сахар выпил да вот а, убираем все булочные изделия и так далее и вот на вот этим вредным веществам мы заменяем полезные вещи какие про продукты не вещи продукты это конечно овощи это зелень это а, фрукты и в том числе а, вот такие полезные коктейли и сегодня вы поймете почему очищающий комплекс это еще не просто про очищение это еще и полезно о том что протеиновые наши коктейли полезные и вкусные мы говорили на прошлой неделе Итак, это правильный питьевой режим. То есть на самом деле потребление воды это один из важнейших факторов а, вот, в правильном запуске этих процессов. У вас не будет организм очищаться правильно, если вы мало пьете воды. Более того, вам будет хотеться, наоборот, постоянно кушать. У вас будет тянуть на всякие гадости, такие как там, я не знаю, бургеры и так далее. Я просто говорю сейчас свой собственный опыт, когда я начала пить воды в соотношении нормы. Кстати, кто не знает норму, это минимум 30 миллилитров на килограмм веса. Соответственно, вы можете просчитать свою норму и начать пить. Многие скажут: "Ой, там у меня получилось полтора-два литра, это много". Вот переходя немножечко забегая вперед, хочу сказать, что когда я начала пить очищающий комплекс, первый этап, я заметила, что мой организм действительно стал требовать пить. Я поняла вот это ощущение жажды, что я хочу... Пить. раньше у меня такого не было о чем это говорит друзья это как раз таки говорит о том что мой организм принял вот эту вот помощь в виде а, детокса да, и начал запускать правильные процессы потому что организм то на самом деле у нас очень умный и он нам сам подсказывает а что же нам необходимо поэтому питьевой режим это очень очень очень важно естественно это ежедневная двигательная активность, и э, режим отдыха, он всегда нужен, балуйте себя какими-то спа-процедурами, если есть возможность сходить в баню, это еще лучше, и, конечно, правильный сон, это тоже очень-очень важно. На следующем слайде приведен список продуктов, которые желательно вообще исключить, если у вас цель именно прям вот очистка организма. Я не буду все зачитывать чтобы сэкономить ваше время, потому что время неумолимо бежит. вот Но, друзья, вам со мной интересно? Поставьте, пожалуйста, пятерки, если вам интересно, и вы готовы чуть-чуть более часа побыть на сегодняшнем а, вебинаре. Да, супер, отлично, все, мы тогда продолжаем, очень интересно, спасибо вам огромное, друзья, всегда обратная связь очень важна, вы потрясающая аудитория, и мне с вами очень легко и комфортно, спасибо. Так вот, можете сфотографировать этот слайд, чтобы себе сделать такую памятку, чего мне кушать нельзя, вот, и, собственно, да, переходим к тому, что... Программа Detox она вообще включает в себя два этапа. Вот на слайде вы увидите этап первый и этап второй. На самом деле мы сегодня будем говорить о первом этапе. Это такой полный комплекс очистки. Мы про этот коктейль проговорим, проговорим состав и о том, что он делает. Но на самом деле в направлении Wellness у нас есть и второй этап, который направлен именно на антипаразитарную защиту вот но в данный момент а, этот коктейль временно отсутствует а, в компании он появится, поэтому мы сегодня очень глубоко его а, обсуждать не будем. А на самом деле, для того, чтобы начать а, и правильно настроить вот этот вот процесс, достаточно и первого этапа, и как раз-таки этот коктейль участвует а, в акции в рамках а, марафона, поэтому сегодня делала акцент именно, именно на первый этап. Так вот, Переходим непосредственно к нашему детоксу, к первому этапу. И что же это такое за комплексы? Это комплекс на основе растительных криопорошков. Сейчас я расскажу, что такое криопорошки, почему они так уникальны, и почему мы можем гордиться тем, что они находятся в составе данных коктейлей. И применяя этот продукт, вы работаете вот во всех направлениях то есть это и очистка кишечника и печень и почки то есть у вас идет такая комплексная очистка всего организма да? помните это не один раз выпил уснул пожилым человеком а проснулся младенцем нет это не волшебная пилюлька какая-то химическая это натуральный состав который помогает вам запустить вот этот вот правильный процесс а что же такое крио кстати друзья я хотела вас спросить, а кто уже начал а, принимать а, очищающий этап коктейля, напишите в чате, я, я, я, я пью. Вот. И для тех, кто не пил, я вам вот покажу, не рассыпать бы на клавиатуру компьютера. То есть если вы открываете баночку, вы видите, что там вот такой вот мелкий-мелкий порошочек. Это как раз и есть технология запатентованная крио порошков что это такое это мелко мелко измельченные продукты которые входят в состав их получают из фруктов, ягод, овощей, из лаков, там, различных травок и так далее. Но происходит это с использованием а, глубокой заморозки. И вот эта вот заморозка, она позволяет сохранить все самые ценные и полезные а, вещества, которые содержат а, данный коктейль. А в чем преимущество? Как доказала практика, это были такие научные исследования, вот эти криопорошки – это наиболее усвояемая форма для организма. Плюс, так как здесь содержатся натуральные компоненты, здесь не будет конфликтных таких состояний когда вы вот, допустим мы покупаем какие-то витамины там в аптеке до да, химические и принимаем еще что-то параллельно нас иногда производитель даже а, предупреждает да, что например это не совмещается вот с этим а вот это не совмещается с этим и мы должны а, все время этот процесс контролировать и иногда мы даже но ну, действие одного препарата перечеркиваем действием другим да? так вот здесь такого не будет эффективность а, вот этой технологии она уже доказана. Здесь не будет, да, вот этой вот несочетаемости. Здесь универсальные, универсальный продукт в качестве воздействия на организм это и противовоспалительные эффекты, и иммуностимулирующие, и общеутонизирующие и так далее. И очень немаловажно, вот для меня всегда этот пункт присутствует номером один, чтобы я не покупала там бытовую химию и так далее, без вредности для организма. То есть передозировка биологически активных веществ вот в таком составе, она вообще невозможна. Сегодня в чате, когда Оля выступала, был вопрос, а интересно, а есть ли противопоказания? Да, вот очень люблю этот вопрос. На самом деле, вот я переключила следующий став. посмотрите состав, что входит в состав данного коктейля. Здесь мы видим криопорошки семян, льда, плоды чернослива, яблоко, жмых расторопши, вишня, топинамбур, свекла, кукурузные рыльца, листья брусники. Что в принципе может из этого и, а, человеку? Да, собственно, ничего при одном «но» если у вас нет какой-то непереносимости на один из компонентов. Ну, например, если у человека бывает там, аллергия на мед, мы знаем, что мед он полезный, но если у человека какого-то аллергии, то он может быть не полезен, а, а иногда даже опасен да, этот продукт. Так вот, если у вас нет непереносимости на какой из либо перечисленных компонентов, никакого вреда этот а, продукт, он вообще не, ну, не может сделать. Плюс вы никогда не сделаете организму хуже, что мне еще нравится, вот из личного опыта. А этот коктейль, он дает, знаете, такой очень мягкий постепенный эффект. О чем я говорю? То есть не будет такого состояния, что вы выпили сегодня коктейль утром и не смогли пойти на работу, ну, потому что у вас начались неприятные процессы. Абсолютно нет. Вы живете обычной полноценной жизнью, но в целом вот этот вот состав, вы, кстати, в личном кабинете, когда нажмете на продукт, вы можете увидеть описание конкретного ингредиента, и ну, его действия, но в целом все эти коктейли они обладают, получается, улучшают работу кишечника, защищают клетки печени, восстанавливают ее структуру. Что еще? Улучшают обмен веществ, оптимизируют углеводный обмен. То есть, вот можете все прочитать, чтобы опять, да, да не затягивать время. И в целом если вы сегодня начали, например, употреблять коктейль и, например, ничего не ощущаете, это не говорит о том, что э, продукт не работает, это говорит о том, что вашему организму требуется больше времени, чтобы вот эти процессы запустились, значит, как раз-таки ваш организм находится в одном из дефицитных состояний, о которых мы сегодня говорили, в виде там, неправильного приема пищи, большого количества пищи, допустим, недосыпа, стресса и так далее, и вам просто нужно немножечко больше времени для того, чтобы почувствовать вот этот вот самый эффект. Вот. Есть еще э, этап 2, как я уже сказала. Состав вы его можете посмотреть, он тоже полностью натуральный. Кстати, вот чуть-чуть а, забыла вам сказать, в первом составе а, есть корнеплод топинамбура. Так вот, а, к слову, что организм, он настолько умный у нас такой механизм как говорят да вот особенно у детей во время болезни или просто организм сам подсказывает что ему нужно и вот у меня младший ребенок он у нас очень сильно любит пенамбур он растет на даче у родителей и вот вы знаете на самом деле очень полезная штука я не знала что там такой полезный состав ему если приложить предложить что ты будешь топинамбур или манты он знаете что он выберет топинамбур представляете поэтому очень полезная классная штука и вот когда мы применяем вот здесь то есть а топинамбур, когда вот он с грядки или там та же морковка, та же свекла, та же вишня, когда она дерево, попадает нам сразу в организм, и максимальное количество витаминов попадает нам в организм. Но не всегда же мы можем сразу собрать урожай его скушать. Да? Если морковка немножко полежит, в ней уже количество витаминов, ценных полезных питательных веществ уменьшается. Так вот, выпивая вот такой состав в виде крио-порошков, вы получаете все самое самое ценное за счет вот этой самой технологии запатентованной, да, когда замораживается и перетирается в мелкую, в мелкую, в мелкую консистенцию. Вот, вот это вот я, собственно, хотела дополнить, а как применять правильно, да. А первый этап пьется утром, натощак за 30 минут до еды. А можно его и вечером, то есть все индивидуально. Можно даже применять это как не в рамках программы детокса. Может быть, у вас не стоит сегодня задача именно очистить организм, но вы хотите, например, сделать такой легкий перекус да, в течение дня. Почему бы нет? Это можно делать. Но мне, например, очень удобно. Я утром встаю, выпиваю стакан воды. Через некоторое время я выпиваю две мерных ложечки данного коктейля, и как раз, когда я готовлю завтрак для семьи, у меня этот коктейль уже начинает действовать, плюс для меня, как для женщины, да, которая тоже хочет стройно выглядеть, я меньше кушаю на завтрак, потому что мой желудок, он уже наполнен вот составом который имеет свойство вот ну разбухать и мне наоборот даже хочется больше пить вот как Оля сказала уменьшаются отеки улучшается самочувствие вы вы ощущаете бодрость легкость кстати если кто в чате есть кто принимает вы можете тоже писать свои отзывы которые вот вы Свои эмоции от потребления продукта для тех, кто еще не начал пробовать этот продукт. Так, а если я заболел и пью таблетки? Ну, имеется вопрос, можно ли пить коктейли? Уточните, пожалуйста, Вер, я отвечу на ваш вопрос. Итак, какой результат мы... Да, смотрите, вверх возвращаясь к составу да что там свекла топинамбур вишни и так далее если вы принимаете таблетки вы же продолжаете кушать овощи фрукты и так далее то есть по сути вы продолжаете жить обычной жизнью и можете потреблять этот коктейль, который плюсом просто вам, вашему организму будет давать а, витамины. Но если есть большое сомнение, я всегда за то, чтобы консультироваться с вашим лечащим врачом, если есть а, какие-то вопросы касательно здоровья. Да? И можно прийти просто терапевту, показать состав и сказать, может, не навредит мне вот этот вот продукт, и вам дадут а, грамотный ответ. Вот, да, сам, самочувствие круче, чем от витаминов. В целом, какой результат мы с вами имеем, да, от применения данного комплекса, это нормализация работы желудочно-кишечного тракта, ощущение энергии, сил, бодрости, улучшение состояния кожи и, как следствие, общее улучшение самочувствия. Вот. Как правильно позиционировать этот продукт? Но ну, Мне кажется, что я прям с самого начала, с первого слайда уже начала об этом говорить, поэтому не буду повторяться о том, что это не волшебная таблетка, что это не одно средство, которое выпил и помолодел или похудел. В целом, если подытожить да, вот мою мысль, то это сбалансированная, готовая, такой питательный коктейль, который поддерживает функцию, естественную функцию а, вашего организма. Это не лекарство, оно не лечит, оно имеет стопроцентный натуральный безопасный состав, мягкий эффект, можно использовать как перекус вне программы детокса, и можно использовать как источник полезных биологически активных веществ во время детокса то есть вот все варианты абсолютно э, хороши я хотела еще вам сказать что тема Wellness, тема хорошего самочувствия, она очень уникальна, и сегодня она актуальна как никогда. И более того, я вам скажу, что через месяцы, годы эта тема будет еще актуальнее, это к моменту о том, что на данном направлении вы действительно сегодня можете хорошо зарабатывать, даже с одним этим направлением, потому что люди все живут сейчас, ну что уж греха таить, вот, ну, в постоянном стрессе, да? каждый день мы, ну, в жизнь какие-то сюрпризы преподносит, не всегда приятные. Мы не досыпаем, мы мало двигаемся. И люди, человек это такой, такое существо, которое подстраивается под время, люди становятся самообразование, они хотят выглядеть моложе стране, то есть эта тема, тема красоты и здоровья, она актуальна всегда, в любое время. Поэтому у нас в руках, у нас просто вот золотая жила, и этот ассортимент он будет развиваться, и сегодня, если вы еще не начали пробовать этот продукт, напоминаю, что есть шикарнейшая акция, с помощью которой вы можете попробовать этот продукт. Более того, я хочу вам напомнить о том что у нас в ноябре еще есть масса шикарнейших акций это и акция на ароматы 4 плюс 1 и на потрясающие гранулы эффективные тоже 3 плюс 1 это гель для душа это что у нас еще антисептики патчи для глаз поэтому не воспользоваться этим предложением но это это вот знаете вот просто грех вот друзья вы со мной согласны? Напишите, пожалуйста, согласны или нет, кто будет принимать участие в акциях. Да, согласны, безусловно, круто, но прежде чем закончить наш сегодняшний вебинар, помните, да, что я обещала вам сказать какую-то новость. Ждете эту новость? Давайте я прям вернусь на первый свой слайд, где мы говорили о марафоне и говорили о том, да, ждем, круто, ждете, супер. Так вот, мы говорили о том, что в рамках wellness марафона будут не только конкурсы, но и один мега-челлендж с продуктовым направлением. Так вот, друзья, настало время, и сегодня запускается кофейный челлендж, па-па-бам-па-бам, -ба -ба вы все сегодня писали, как вы любите кофе, какие разные вкусы, так вот, настал, друзья, наш час, час любителей кофе, а что же нам предстоит сделать? а нам нужно просто показать этот продукт другим нашим людям, знакомым, те, кто еще не знаком с этим чудо-продуктом, найти родственника, друга, коллегу, клиента, в общем, любого человека, приготовить для него чашечку свеже сваренного кофе, заварить да, наши технологии классные, и, собственно, угостить его, его реакцию на видео. И вот эту реакцию опубликовать у себя на странице и отметить а, компанию, да, поставить хэштег «Armel World. Эта новость, она будет в комментах, она будет в ВКонтакте, так что не переживайте, вы ничего не пропустите. Вот, а, челлендж будет проходить с сегодняшнего дня, с 22 по 29 ноября. И вот автору видео самой яркой и интересной реакции, реакция может быть любая. Я даже думаю, что будут приветствоваться, наоборот, какие-то, знаете, неординарные реакции людей. вот. И, может быть, я не знаю, может быть, вы на улице кого-то угостите. Да? В общем, фантазия включайте, и достанется приз, друзья, а приз будет просто сногсшибательный Это будет фирменная худи от Армель Академия и стильный шопер. Я видела этот худи, я его уже себе хочу. Я обязательно буду участвовать в этом конкурсе, потому что конкурсы, челленджи, это всегда классно, это всегда эмоции положительные, даже если не выигрываешь, всегда рад, всегда в предвкушении. Это всегда вовлекательно да поэтому вовлекайтесь сюда как можно большее количество ваших а, знакомых партнеров коллег и так далее и а, если вы посмотрите ролик с города ижевска до да, который вот проходил недавно вы там увидите какой шикарный а, худи как он выглядит классно и уверенно вы обязательно его себе захотите поэтому принимайте участие в конкурсе и, собственно говоря, собственно говоря, я подхожу к логическому заключению. Примите правильное решение, кто еще не партнер. Принимайте участие в различных акциях. Берите ответственность за свою жизнь на себя. Развивайтесь, будьте финансово свободны, путешествуйте, комфортно живите. В общем, это все то что заключает в себя а, философия wellness и наше замечательное направление. Вот, всем спасибо, все-все-все, отлично, все, мы с вами прощаемся, до новых встреч, всем пока-пока.